Иногда дозировки достигали до да, 8-10 раз в сутки в зависимости от ситуации. И надо отметить, что это даже не всегда помогало. а Это помогало более-менее дышать в покое. Сейчас я не могу сказать, что я 100% отказалась, но на 90% применение каких-то препаратов снижено.